Это, конечно, песня про вертолетчиков. Хорошая песня. Послушайте, пожалуйста. Четыре человека выпивали, забыв про жен, забыв про все дела. Они не выпивали, а летали, и комната кабиною была, и командир. Над столиком склонившись И малевую звездочку в вино А после он отдаст ее сынишке Ведь летчики не носят орденов У летчиков все звания равны На летном поле мало козыряю А в воздухе Погоны не нужны, У летчиков и маршалы летают, А в воздухе погоны не нужны, У летчиков и маршалы летают. А я люблю их добрых и отчаянных, Когда они гуляют как никто, Не потому, что много. Получают, а потому что завтра от винтов И если разобьется слово нужно Друзья исполнят непосильный труд Те звездочки на бархатных подушках По улицам застывшим понесут А у летчиков все звания равны На летном поле мало погоны Не нужны У летчиков И маршалы Летают И не венков заплаканую А вижу я Как спрыгнув с корабля Они идут Отталкивая землю Поэтому И вертится Земля А у летчиков все звания равны, На летном поле мало козыряю, А в воздухе погоны не нужны. У воз у летчиков и маршевый летают. Четыре человека выпивали.